кала статейки заплануя на кредитку. закрыты кредит ку якась халепа, то сын захворил то попала в лекарню я Як, я кэс коло не бы зробила а потратила на очеку не проблемы еще земной не так вся проблема ваша заключается в том что человек должен знать что существует два принципа везения это везение и антивезения дело в том что как везет человеку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 Очень тяжелые отношения в семье, не знаете, как это все решить, Знаете, Это комически называется долг, то есть вы что-то сделали, как-то поступили, родители как-то поступили или что-либо в этом мире произошло так, что вы стали должными каким-либо силам, и этот долг можно отдать только болью вашей персональной, поэтому такую боль можно для себя создать в виде, я это называю, стяжательства стяжательство может быть физическое когда человек там вот я в свое время старался отдавать физически и в те дни когда голодал я старался физически очень много там заниматься то есть шел в тренажерный зал самое неприятное упражнение какое либо начинал делать то есть там либо бежал либо ехал так чтобы потеть и так чтобы болело все чтобы мышцы трещали это решало вопросы всегда то есть вот один один-два или там один-два месяца вот такого стяжательства в неделю решала вопросы, которые по моему мнению никогда не должны были решиться. Я могу сказать, что сто это работает.